В рамках форума организовано несколько площадок – языковой лабиринт, властелин звуков, тайна перевода, виртуальная экскурсия, а также новинка года – школа юного переводчика. В рамках этой школы это будут не только конкурсные испытания, это будет лекция кандидата филологических наук, доцента кафедры европейских языков и культур, практикующего переводчика-синхрониста, переводчика аппарата президента Республики Татарстан, но которая работает в нашем Казанском федеральном университете Ниазарстана Чалатыпова, которая лекция называется «Хороший перевод. Вкусно и, или полезно». Участие в форуме приняли ученики с 8 по 11 класса средних школ со всей республики. Мероприятие представлено около 30 муниципальных районов. Действительно, ребятам всегда очень интересно встречаться, потому что э, высшая школа иностранных языков перевода замыкает олимпиадное движение по иностранным языкам, по западноевропейским языкам Республики Татарстан. Мы готовим э, сборную республики Татарстан, мы сопровождаем, мы обеспечим учебно-методическое э, сопровождение, э, мы работаем с учителями и так далее много чего интересного диана шеленкова линар давлетьяров универ news